Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас стрижка Боб. Моя модель зовут Валентина. И как вы уже успели заметить, у меня в основном возрастные модели. Я поделила на зоны. С агитальным пробором я отделила фронтально-теменную зону, две височно-боковые и теменная область. А затылочную область я поделила на три сектора. Нижняя затылочная, средняя затылочная и макушка. Я отчесываю нижнюю затылочную зону, подчесываю к затылочным буграм и определяю контрольную линию. Это будет моя первая контрольная линия в нижней затылочной зоне. Состригая под углом. для того, чтобы создать удлинение немножко к лицу. То есть треугольная форма. Я свои волосы средней затылочной зоны. И вертикальным пробором выделяю прядь в центре затылочной зоны. Под углом 45 градусов, угол среза и угол оттяжки. И это будет моя еще одна контрольная прядь. Правую затылочную зону я подстигла, а более подробно я остановлюсь на левой стороне. Я подчесываю пряди, выделяя вертикальными проборами к центральной затылочной контрольной пряди. Тем самым я создаю удлинение к лицу, друзья. Вот вы видите. И состригаю под углом. Угол среза 45 градусов и угол оттяжки. То есть я отчесываю к центру затылка. Выдерживаю угол оттяжки и угол среза. Так я дохожу до пробора от уха до уха. Все пряди, все волосы височно-боковой зоны я отчесываю к затылку. В крайне подстриженной затылочной зоне здесь я выделяю контрольную линию в боковой области затылочной зоны и подчесываю к этим прядям всю височно-боковую зону, подстригая на ее уровне, и вот вы видите. Какое удлинение получается к лицу. Аналогично я подстригаю противоположную сторону. И перехожу к стрижке макушки, верхней затылочной зоны. Я вычесываю все волосы, беру контрольную точку с затылочной подстриженной ранее зоны. И на ее уровне подстригаю. Вычесываю параллельно полу. Проверяю баланс. И подправляю. А теперь перехожу к стрижке теменной области. Я подчесываю все пряди теменной области к наивысшей точке головы. Опять же беру контрольную точку с ранее подстриженной верхней затылочной зоны, отчесываю под углом 90 градусов и подстригаю прямым срезом на ее уровне. А в данный момент пряди у лица будут более Тяжелыми, более плотная линия, потому что я все волосы подчесала к наивысшей точке головы. Я перехожу к стрижке челки. Челка у нас коротенькая, косая. Я вычесала под углом 90 градусов для того, чтобы она не была такой плотной. И корректирую. Высушиваю волосы двусторонней щеткой. Я все волосы вычесываю кверху. Просушиваю корни, тем самым я создаю объем. В первую очередь, друзья, нужно высушить хорошо корни и только потом уже по всей длине волоса. Расчесываю волосы, просматриваю, проверяю баланс. Ну и теперь я проработаю утюжком и профилирую кончики волос понтингом не глубоким. Я выделяю пряди и вертикальными проборами, и горизонтальными, и неглубоким пунктингом я прорабатываю. Друзья, я хочу повториться. При вычувствовании в тьменной области к наивысшей точке головы волосы, то есть впереди получается такая вот плотная линия. Но нам это не понравилось, и мы решили скользящим срезом проработать пряди у лица. Вот что получается. Ну так моей модели понравилось больше. Убриваю машинкой в нижней затылочной зоне все подволосики. Друзья, заходите на мой канал, подписывайтесь на мою страничку. Я здесь использую крем для укладки сты. Пишите ваши комментарии. И всего вам самого-самого доброго!